Всем привет! Начинаем проект протестантской аналитики «Крестовый подход» Сергей Степанов, Андрей Матынга и Альберт Раткин. Сегодня он из России, вы можете видеть его классический такой задник на его фоне, где-то там я даже был однажды. И поговорим о, я бы сказал, церковном рейдерстве, которое довольно сильно развито, в общем-то, в России, может быть, и в других странах, да, когда просто одна церковная структура каким-то образом поглощает другую, ну или небольшую общину, объявляет о ее своей и так далее, и это, в общем, уже привычное дело стало, ну как-то для людей знающих, да, но когда это выходит на международный уровень, тогда мы снова как будто бы даже вздрагиваем. Андрей, тебе слово. Да, но ну тут недавно Альберт Радкин, преподобный епископ Калужский, выступил. Я сейчас не шучу, я действительно считаю Альберта в данных условиях. Его моральные качества в сравнении с той средой, в которой он находится, действительно достоин звания преподобный, просто без всякого... Без всяких оговорок. Недавно Альберт выпустил на своем канале «Взгляд с небесной». Кстати, всем рекомендую зайти, найти и подписаться на этот канал. «Взгляд с небесной» по названию улицы, где находится и храм в Калуге. Выпустил видео критикующее так называемую миссионерскую поездку епископа Дериенко из Ярославля в город Мариуполь. И я хочу спросить у Альберта, почему именно его поездку вы выбрали, обратили внимание? Ну, потому что вот таким вот рейдерством, вот поездки на оккупированные территории э, с целью там какие-нибудь трофеи прихватить, ну в принципе занялись более-менее все, и в том числе Сергей Васильевич Риховский, небезызвестный, выступал э, на форуме россия Донбасс навсегда и уже там прибирает себе какие-то там приходы, молитвенные дома, церковное имущество. Почему вы обратили внимание именно на на выходку Деревенко? пожалуйста? Приветствую вас, друзья, всех всех, кто смотрит ваш канал, конечно, тоже подписывайтесь и на канал Христовой подход. Всегда много интересной аналитики. То, что касается, почему именно этот выбрал, ну, не только этот выбор. Может быть, вы давно просто не смотрели уже. Я сейчас веду каждую неделю два стрима по средам и по субботам. И в субботних стримах я часто говорил о том, что происходит, как они захватывают рейдерские дома-молитвы, храмы, где можно. Вот ты сказал про, про Донецк и много этих мест, я периодически о них говорю, но здесь очень яркая поездка была, очень такая, и яркая, <связь> сказать, Проповедь, не знаю, это, наверное, было проповедь-отчет какой-то вот, перед своей общиной, перед своей церковью. В Ярославле достаточно большая, большая церковь, люди, наверное, жертвовали. И вот э, епископ Дериенко решил отчитаться. Он, кстати, помощник Риховского, заместитель его. Вот, ну, ну, знаете, вот как у нас говорят, многие пишут, там, дно пробили, дно пробили. Да я не считаю, что дно какое-то они пробили. да дна еще, ой, как далеко, будут пробивать, пробивать и пробивать еще. Знаете, это ж не полет на Луну, где раз и приземлился. А это полет в бездну, и никто не знает, где она, где она заканчивается, где от начинается. Ну, а, а епископ, так называемый епископ Дериенко, был среди тех, кто выгонял вас из состава РосХВИ? Он был на той знаменитой встрече? Да, да, он был. Это никакая не месть. Андрей, знаю, он такой, знаете... Мне кажется, он попал просто где-то, как и все они, на крючок на какой-то. И где-то давит. Их, по, их поочередно всех подставляет. Не везде Риховский сам подставляется. Их поочередно. То одного просят сделать заявление, то другого, то третьего. Ну, вы, и они... Вымазать кровью, да, чтобы потом коллективная вина такая была. Конечно, конечно. А как еще-то? Ну, не один же будет отвечать. Они все должны, наверное, однажды будут отвечать и морально как-то, и, и по закону. Я, я понимаю, и многие говорят об этом, кстати, и на Западе, что, мне кажется, должен быть какой-то список священнослужителей, которые вот, запятнали себя во всем этом. Альберт, ну, вот скажите, знаете. пожалуйста, вы считаете, что они вынуждены это делать, потому что выглядит, как будто они получают удовольствие вот от того, чем занимаются, что они сами себя убедили, людей вокруг убедили, что они правы, что так и надо. Что вот это современность такая, они современные люди, да, они защищают свои церкви, свои конфессии, да, вот они помогают людям там вот таким образом, да, ну немножко сделка с совестью, ну что ж такого, но ради же благой цели, мне кажется, они в это верят уже, они а не потому что запуганы, или у вас есть какие-то... Прямо данные, что на них давят там из ФСБ страшные вот эти ФСБшники с электрошокерами. Да, да нет, конечно, никто на них не давит. Слушай, никто их не пытает на это, на все. И никакие электрошокеры к ним не принимают ничего. Это, это, они приняли это все. Если вы смотрели всю запись, может быть, видели, может быть... Uh, у Геннадия Махненко там тоже он разбирает очень честно, откровенно, и, главное, спокойно, знаете, что очень большая редкость вот от uh, пастора Геннадия. Вот. Но у Дерьемко он сразу же сказал в своей этой, что я вот приехал и я увидел, что все, что показывают по телевизору, правда. Вот он же верующий человек, он всему верит. Телевизор, пастырь мой. Кому еще верить, кроме как не телевизору, но а? ну, не нам же с вами, но ну, не тем, кто там живет. Но может быть, был... вот смотрите, мне просто рассказывали люди, которые из Мариуполя, да, вот сидели в подвалах, И то, что меня поразило, например, ну, то есть один всего лишь рассказ. Женщина сидела полтора месяца в подвале, потом перед тем, как ее выпустить оттуда, солдат в соседнее помещение подвальное кинул гранату, да, и открыл дверь просто в подвале, она выходит и говорит, наконец-то, спаситель мой, да, мы дождались тебя, нас фашисты держали полтора месяца в, под... в подвалах, а теперь пришел русский солдат и меня освободил. Конечно, для людей, ну, каких-то наших убеждений, которые представляют, да, где правда, а где ложь, это выглядит чудовищно просто, ну, просто чудовищно. Но, возможно, этот епископ встречал таких же людей подобных, да, которые... И себя тоже убедили, и ну, вокруг других убеждают, что вот так оно и было. Ну, то есть они построили свою вселенную, которую и транслируют. да И он с ними пообщался. И это гораздо проще верить вот в эти чудесные истории да? о том, что пришел русский солдат и освободил их, чем смотреть в лицо страшной правде. Ну и вот, и живут в своей вселенной вот эти люди, а мы со стороны смотрим на них и удивляемся. А для них все логично, все правильно, все так и есть. Ну здесь же есть и вторая сторона той же медали. Многие же люди, когда поняли, кто пришел, и, и начали говорить то, что надо говорить. Простые люди живут же простыми вещами невысокими материями, увидели другую форму и начали говорить. Может быть, и такой вариант тоже есть. И я не исключаю того, что и Андрею кто-то что-то говорил. Там я поговорил там с одним человеком или с многими, как он говорит. Мы же не знаем, с кем он разговаривал. вот Возможно, все возможно. Поэтому. Ну, да, мне кажется, взрослый человек, мужчина, причем такого уровня. Э Занимающий руководящую должность должен понимать, что человек в опасной ситуации будет спасать свою жизнь и будет говорить то, чего от него ожидают. И именно поэтому, кстати, я против этой практики уже на украинской стороне, да, будучи капелланом украинской армии, я против практики интервью в военнопленных русских. Потому что, ну, даже если человек демонстрирует, что у него все хорошо, даже если там не было никакого давления и насилия, но ну, все равно человек, в заведомо находящийся ущербном положении перед тобой, перед силой, будет пытаться занимать удобную позицию, говорить то, что выгодно тебе. Тем более мы понимаем, что там на оккупированных территориях Украины есть, в том числе и люди, ну симпатизирующей России и действительно ждавшей ее там все эти годы, ну, 10-15% населения, на мой взгляд, вот в восточных регионах Украины. Ну, тут надо понимать, что вот, допустим, вот, вот разбомбив Мариуполь, в конце концов туда зашли, зашла российская армия, и те остатки жителей, которые не успели выехать, нужно с ними что-то делать. Вот есть такая структура, как церковь. Соответственно, нужно, чтобы кто-то ей управлял. И находится на российской стороне коллаборан в данном случае деревенко который готов ехать на оккупированную территорию, как-то легализовать, да, как-то представлять российскую власть, легализовать. Безусловно, перед ним там это все зачищается, то есть в церкви остаются только лояльные российским властям люди, те, кто способен сопротивляться, либо уезжают, либо их подавляют, потому что от моих источников в Мариуполе, в том числе, я слышал, что практикуются следующие, приезжают оккупанты, назначают местного коллаборанта из церкви, ну то есть это может быть какой-нибудь служитель с периферии, дьякон какой-то, с какого-нибудь там села около Мариуполя. Его назначают пастором центральной церкви. Он, естественно, доволен, ну, представим, да, сразу э, вверх по карьерной лестнице взлетает. Э, понятно, что он лоялен уже априори лоялен вот этому новому режиму, ну и дальше режим уже насильственно заставляет всех в церкви ему подчиняться. А потом приезжает какой-то епископ из России и легализует это таким образом, легализуя оккупацию, постепенно налаживая вот жизнь уже под российской администрацией. Там же не, не контролирует всю армию, невозможно все контролировать, нужно искать лояльных людей, потом в Росси, из России привозить кого-то, кто приберет их к рукам, то в принципе сохранит вот эту гражданскую жизнь плюс-минус в том же виде, но будет лоялен уже российским властям. И вот эту роль вот такого человека, легализующего оккупацию, сыграл епископ Дериенко. Я, кстати, когда смотрел вот эти видео, то, что Махненко показывал, это ж наша миссия ИРРТВ, финская миссия, помогала построить и птицефабрику, и э, завести овцеферму, и теплицы этим мы финансировали. И там речь идет не о вы там, или Геннадий посчитал, сколько там стоили эти цыплята, да, которых он гордится, там около 60 тысяч рублей. Но там речь идет о сотнях, тысячах евро, вот это все хозяйство. Причем оно создавалось с, тем, с той перспективой, чтобы оно... Во-первых, само себя обеспечило и обеспечило все эти социальные проекты. Ну, мы знаем, что там церковь работала с старыми людьми, там хоспис был, с детьми-сиротами, с беспризорными детьми, потом беженцы. Оттуда с зоны боевых действий были переселены, переселенцы, да, из зоны боевых действий 2014-2015 -го годов. Затем социальные проекты поддержки молодых мам, которых отговаривают от того, чтобы сделать аборты, соответственно, предоставляют им приюты, социальную помощь, помогают социализироваться. Все эти проекты э, поддерживалась вот, э, продуктовая составляющая вот этими вот хозяйствами. Да? Они стоят огромных денег, как бы там не за полмиллиона евро переваливала сумма, которая в общей сложности была туда пожертвована через миссию РРТВ, вот финские верующие, которые жертвовали на это. Конечно, мы знаем все это хозяйство, что оно из себя представляет и сколько стоит. Ну и, конечно, вот это вот глумление... Ну, неужели человек не понимает, что если там в конце февраля, начале марта и вплоть до мая шли активные боевые действия, то люди не смогли засеять эту же теплицу э, какими-то другими культурами, кроме огурцов. Потому что я помню, огурцы сеялись как раз ровно за неделю до вторжения. Вот огурцы успели вырасти. Неужели не понятно, что если там э, разбомблена инфраструктура вокруг, если нету света, если людям нечего есть, то им приходится постепенно съедать вот этих вот овец и цыплят, которые там находятся, позволяя выживать мирным жителям. Вот я вывозил семью беженцев из Мариуполя, и они рассказывали историю следующего характера, которая меня поразила, что нам нечего было есть уже там на третью неделю вот нахождения в этой блокаде. И по улице mm -hmm. бегал фазан. Мы очень долго наблюдали за ним, а потом неделю пытались поймать. Неделю пытались поймать. И когда, наконец, поймали, сварили из него бульон... Мясо съели сами, а саму вот эту жидкость, бульон, да, отнесли соседи, дяди Васи там определенному, потому что у него вообще нечего есть. не вот этот бульон был единственным его пропитанием, которое они ему пожертвовали. Понятно, что огромный город, находящийся и в блокаде, и под бомбежкой, то есть это и Сталинград, и блокадный Ленинград, объедините вместе, активные боевые действия и «Кольцо». Безусловно, люди там съедали, выпивали и сжигали вообще все, что возможно, чтобы обогреться, чтобы пропитаться и что-нибудь попить. И вот приезжает туда, не понимая ситуацию. Я не верю, что мужчина вот э, средних лет возраста Андрея Дериенко, не может понимать этих элементарных вещей. Даже если он симпатизирует путинскому режиму, даже если он выворачивает это все в пользу оккупационных властей, находит там симпатизантов. Но я не верю, что этих элементарных вещей человек не может понимать. Ну тут вопрос-то не может или не хочет. Вот в чем вопрос-то. Я, ну, кстати, слушайте, давайте вам... я немножко побуду адвокатом Дериенко, да, чтобы мы в одни ворота не играли. Предположим, что э, человеку сказали, вот если ты возьмешь под свое крыло вот это все хозяйство, то оно останется ну, в какой-то церковной там юрисдикции, да? пусть твоей. А если не возьмешь, ну тогда мы, не знаю, монастырь отдадим местному или будет здесь... Партия «Единая Россия» да, хозяйством заниматься, или колхоз имени Путина, ну, неважно, да но это уже не будет церковной собственности. И он, э, ну так, э, а что от меня требуется? Ну, вот то, -то и то-то скажи, да. И он, может быть, э, если бы был порядочным человеком, как-то втихаря связался бы с тем же Махненко, или там с другими людьми искал «Ребят, ну вот такое предложение, я все понимаю, да, я буду вас ругать, буду говорить всякие гадости и все такое, но э, когда будет деоккупация, это все будет вашим снова, да, но ну, надо сохранить, я тут поставлю своих людей, пускай они там будут, ремонтируют, ну, потому что, ну, такая ситуация. Разве это не так, такая уж невероятная вещь, которая могла произойти, поэтому так это все и как-то вычурно и смешно звучит, вот все эти слова, как будто он намекает, как помните, сталинским значит, следователям, что человек там, хочет угнать реку Волга там, да, на запад, например, или прокопать тоннель в Бомбее и так далее. Да? А в его значит, группировке анти контрреволюционные состоят философ сократ аристотель да и другие да. Ну, и как-то это все записывалось в протоколы да и потом мы сейчас читаем и удивляемся но людей все равно расстреливали да ну, вот они пытались намекать может быть и он тоже пытается намекать да я играю клоуна вот я надел на себя вот этот колпак да я вот говорю такие вещи но у меня благая цель но Сергей, я разговаривал и ту версию, которую ты выдвинул, они также воздвигают. Разговаривал с людьми, которые посылали. Это не, ну как бы говорят, что там не только Деряенко, там другие епископа из Росхве. Вот они приезжали, они посылали туда. Вот и то, что Деряенко как бы откликнулся и собрал большие пожертвования, привез еду, воду и все остальное. Вот и, может быть, он и сам-то не знает всего. Ну, как говорят, что они даже связывались якобы с тем же Махненко, с, с Геннадием, да, и сказали, что ну, мы заберем, чтобы не отошло а, там ребятам из ДНР, как тогда они назывались там или сейчас называются. Вот, они эту версию озвучивали. Вот. Я разговаривал, я с Махненко не разговаривал, с Демидовичем разговаривал, вот, он говорит, ну, это вообще фантастическая версия. Говорит, я никогда не поверю, что Геннадий на такие вещи согласится. Вот, поэтому, да, Андрей... Ну, справедливости ради отметим, что действительно есть представители церквей, которые поддерживают связь с украинскими братьями и приезжают присмотреть за хозяйством, делая это на свой страх и риск, понимая, что те же спецслужбы России могут их проверить и понять, что они находятся в сотрудничестве с украинской стороной. Но вот они идут на этот риск, притворяются лояльными, действительно пробираются, поддерживая связь помогают братьям и сестрам как-то поддерживать жизнь церкви. Есть такие. Но это люди, которые идут на риск, потому что нелояльных туда не пустят. Что спецслужбы очень сильно проверяют и тех, кто въезжает туда на оккупированную территорию, и тех, кто выезжает оттуда, тем более. Там специальные фильтрационные лагеря существуют для этого. Именно поэтому я замечу, Путин и ввел военное положение в этих четырех аннексированных, оккупированных регионах Украины и в приграничных, да, чтобы сохранить вот этот контроль при пересечении этих зон. То есть, лишь для этого нужно было, чтобы, чтобы граждане России не могли свободно туда ездить, и чтобы граждане этих регионов тоже не могли свободно выезжать. Дальше. Что касается вот этой идеи, мы притворимся дурачками, но при этом поможем вам но эту легенду Риховский поет, по-моему, -по последние лет 15 в своем сотрудничестве с Кремлем. И я думаю, что сейчас уже всем понятно, что это была просто легенда, просто сказочки, что он просто в чистом виде является ставленником, ну, не ставленником, а продуктом путинского режима. То есть он не просто демонстрирует лояльность, он полностью им лоялен И в, при выборе, там, занять сторону церкви или сторону Кремля он всегда займет сторону Кремля в любом конфликте, в любом разлогласии вообще в абсолютно любой моральной дилемме. Что касается конкретно Дириенко, то, во-первых, он, э, он ничего, он ни зачем там не следит, он просто приехал, сфотографировался, снял видео. Э, да, там что-то было пожертвовано, а что-то наоборот, увезено какая-то часть хозяйства. То есть, ну, привез хлеб с водой, а увез имущество. Во-вторых, конечно, ни с кем он не, не согласовывал это и даже не пытался согласовать. В-третьих, там были на месте люди, которые демонстрировали, ну, из, из тех, кто остался от церкви, да, которые демонстрировали нежелание действием Дериенко, но при этом это все было проигнорировано. И вот на плечах братьев из «Единой России», из приемной Пушилина, представителей спецслужб, которые, опять же, насилием подавляют любое инакомыслие вот внутри церквей, на оккупированных территориях, тем самым поднимая авторитет вот коллаборантов и тех, кто со стороны России с ними сотрудничает. Безусловно, никаких этих попыток не совершалось. И потом, что касается, что там переберут к рукам ДНР или православные, друзья, вы не представляете, какой там бардак творится на этих территориях, какая там гуманитарная катастрофа. И если вы думаете, что кто-то там осознанно администрирует, оказывает помощь, там... Беспорядок и гуманитарная катастрофа. Там нету ни коммунальных служб, ни социальных служб, ни больницы, ничего нет. Представьте разрушенный город в хлам. Около 100 тысяч жителей из 700, которые там все-таки остались, пытаются, пытаются как-то выживать. И представьте вот этот уровень вообще всего ужаса, который там творится. Тем более в преддверии наступающей зимы, где нет. Сейчас ни отопления, ни электроснабжения, ни водопровода, ни канализации. Нету ничего абсолютно из городской цивилизованной жизни и не предвидится его восстановление, потому что это невозможно. Город Мариуполь разрушен полностью. И сейчас люди выживают только тем, что где-то по периферии какие-то подсобные хозяйства сельские, да, в сельской местности как-то с их помощью выживают. Где-то там переселились в доме, где можно топить печь с подсобного хозяйства, что-то получить. Но опять же, люди сейчас буквально мерзнут и живут в проголодь. А все вот эти вот видео, это все пыль в глаза, что там что-то восстанавливается, что-то делается. Никто не будет восстанавливать и ничего делать. Только вот приезжают, пиарятся, снимают видео и уезжают. А, это ложь образом... в чистом виде. Каким образом, на самом деле, можно помочь, можно было бы? Потому что я знаю несколько человек, которые говорят, мы на краткосрочную миссию в Мариуполь. Мы там вот гуманитарную помощь повезли, мы что-то там делаем верующие. И я вот думаю, ну, на самом деле, помогать-то как-то надо, если есть возможность туда пробраться и что-то как-то помочь людям, которые там остались, это делать надо. Но как правильно, как неправильно, мы выяснили. да? Вот уже не одна программа, Сергей, видео я думаю, этому нет, посвящено. Сергей, а что думаю, же делать? Я думаю, что в данном случае слово помощь вообще неуместно и даже преступно. Это как пастор Андреас Пац привел пример, что человек идет вставлять стекло в школьное окно, которое разбил его сын. Это не, не называется помощью, это называется восстановлением. И ну, хотя бы прекратить называть это помощью. И понятно, что никакая церковно-гуманитарная миссия не способна восстановить, то, что сделала Россия, ну по крайней мере хотя бы признать, что твое государство принесло эту разруху, смерть, убийства и э, гуманитарную катастрофу, ну и пытаться, если не помочь, то хотя бы снизить ущерб, который нанесен и наносится. Дальше пусть каждый уже поступает в соответствии со своей христианской совестью. Альберт, ну, ваш можно да Да. Ну, я не на твой вопрос, наверное, но по поводу помощи. Очень многие ездят, ездили и помогают, я слышу об этом. Я недавно озвучил там одну историю, тоже границы с Украиной, а наша область одна, и там то ли в марте, то ли в мае уже засняли тоже, сами себя снимали вот такие же миссионеры-помощники, они на БТРе катались, там, их, их везли туда уже, в один из каких-то, и они там, знаешь, себя снимали, вау, круто, первый раз на БТРе. И мне позвонил епископ с той области и говорит, ну, все, вот так, вот так, вот так было, подставили, попался там и все остальное. Но помощи много начали собирать сразу же с февраля, вы, наверное, знаете, разные люди. Плюс еще сейчас набирают на работу туда, вот как раз на восстановление. Я недавно разговаривал с одним адвентистом, кстати, с баптистами разговаривал тоже. Ну, это неважно, какая конфессия. И людям, люди говорят, что нам предлагают поехать туда, там, те же окна вставлять, тоже еще что-то. То есть, вот заниматься а, своими руками, и очень платит хорошо а, наше правительство, тем, кто едет на, на работу именно туда, намного выше, чем они заработали бы здесь. Плюс еще, посмотрите, сколько помощи туда повезли сразу же разные христианские миссии. В самом начале, в марте, в апреле, очень много выставлял Рик Реннер. Кстати, на сайте РосХВЕ все это есть, если не почистили. Они потом где-то вот мы озвучим что-то. Еще начинают... один мерзавец отдельного заслуживает э, ну, разговор разговора. Но они возили. Но знаете, меня что вот, э, удивляется всего этого? Рик Реннер получает все, все деньги в Америке. Да, он стал сейчас гражданином Российской Федерации. Не знаем, отказался от паспорта или нет. Получается, те же самые американские верующие, которые жертвуют на миссию Эрик здесь, потому что в Америке, ну, там своеобразно все, они будут помогать своему лучше, чем кому-то другим. Вот. И Рик собирает огромные пожетования, там, там, и книги издает, и еще что-то. И потом на эти же деньги, которые пожертвовали американские верующие, он закупает тут что-то и везет туда. Вот. Это тоже вот часть того, чему надо дать оценку. Но они все, вы видите, большинство, ну, кто работает, я слышал, из других союзов, ну, когда просят, они связываются. Вот, Сергей, ты прав здесь, можно связаться, можно поговорить и договориться. Мне рассказывали, как возили лекарства в тот же Херсон. Договаривались с церквями, по-той, ну, просто не было ничего, а люди страдают серьезными заболеваниями. Вот, и, и, и возили туда, договаривались. На них тоже шишки сыпались. Ну вот, ну, говорит, ну а что? Ну а кто? Ну, вы же не привезете сами. Поэтому договаривались с, с украинскими братьями, с епископами, с пасторами, говорили, мы завезем, у нас есть возможность, получим разрешение, привезем, поможем. Вот, Но не знаю, что еще сказать, вам, братья. Ну, нам пора заканчивать. Я просто в заключение. Конечно, хочется, чтобы вообще не было этой ситуации, но когда она есть, все-таки для христиан надо особенно как-то внимательно подходить к тому, как они это делают, что они говорят при этом, да, каким образом они оправдывают свою позицию. Но мне по большому счету... Все равно ближе ну, такая идея, что если человек неправ в своих там, словах, да, но он помогает конкретным людям, помогает, не, не просто фотографирует и рассказывает, но помогает, да, вывозит там, людей, вот, больным лекарства привозит да, и так далее, тогда я готов простить ему какие-то неправильные слова, по-моему, по да, или человек говорит все правильные слова, но палец о палец не ударит для того, чтобы... Как-то конкретным людям помочь. И здесь я надеюсь, что те люди, которые реально помогают, они просто помалкивают, да, потому что нет у них возможности сказать правду. Ну, просто нет, потому что как только они ее скажут, им перекроют эту возможность. Да. И когда-нибудь в свободной России мы о них узнаем. Мы о них узнаем и будут свидетельства, будут об этом разговоры, да, и будет. Это все уже на виду. Да? То, что говорилось где-то в темноте, будет возвещено на кровлях. Да? Но пока же мы слышим вот только вот такие вот отчеты о поездках, да? ну, потому что другие, наверное, просто не, не пробиваются сквозь вот эту вот информационную пелену. На этом заканчиваем. Проект протестантской аналитики. Сергей Степанов, Андрей Матынга и епископ, пастор Альберт Радкин. Всем спасибо. До свидания.